Друзья, вы на канале Samsung Просто. Довольно часто владельцы смартфонов ну, сталкиваются с торможением гаджетов. Это выражается в медленной работе, периодическом появлении различных ошибок, подвисаниях и вылече установленных приложений. Ну и так далее и тому подобное. Причина, как естественно, это скопившийся системный мусор. Кто-то с этим смиряется, не зная, что существует сразу несколько способов решения данной проблемы. И вот сегодня я покажу один самый первый и самый простой способ, как очистить системный мусор и увеличить или, так скажем, улучшить состояние работы в целом вашего смартфона. Для этого мы с вами заходим в номер набирателя и набираем. Звездочка, решетка, 99, 2.0 0 и решеточка. Нам с вами нужен вот, Delete Dump Statue Lock Cut. Вот эта вот строка. Здесь просто, когда работает наша система, Android в частности, да, то здесь есть журнал, который записывает все-все записывает и, естественно, это скапливает в системе. Также этот журнал состояние вообще и всего-всего-всего-всего, что есть в смартфоне. Со временем, если у вас, вот допустим, у меня Galaxy S21 Ультра с большой памятью внутренней и, так скажем, как ее, блин, оперативной памятью, ну и, естественно, с мощненьким процессором, дам памяти у меня увеличивается быстро просто, и поэтому мы нажимаем с вами Delete, все,